привет друзья вы снова на канале easy to install что значит легко установить сегодня мы будем устанавливать знакомую вам кнопочку старт-стоп и вы скажете что такое старт-стоп старт-стоп -Stop, -Stop. нет мы будем устанавливать ее на другую машину и немножко по-другому некоторые из подписчиков говорят что непонятно что как бы сжато слишком Ну, развернуто я не смогу показать все, что делает. Это слишком много времени займет. Но я остановлюсь на замке зажигания более подробно, для того, чтобы вам было понятно, как определить, где какой провод находится. Я думаю, на этот раз все будет понятно и все красиво. Если что-то непонятно, пишите. Разберемся. Сегодня мы будем устанавливать на Avanta HD и будем делать из нее съемный модуль. Начнем. На комплектности я долго останавливаться не буду, все как стандартно, инструкция, блок, провода, кнопка. Все как обычно, начнем с разборки. Опять-таки используем пластиковый инструмент, чтобы не оставлять царапины на обшивочках. Соединяем разъемчики. Устанавливаем кнопочку. Пока откладываем в сторону. И здесь как раз остановимся на том, что я обещал. Для того, чтобы понять, как работает замок зажигания, нужно взять контрольную лампочку и вставить замок и проверить где у нас на замке постоянное питание вот раз так Вот два. То есть посередине два провода. Это постоянное питание. Все остальные включаются замком. Ставим первое положение. Ищем. На замке написано АЦЦ – Это аксессуары, включения магнитолы. Например. Вот оно. С этой стороны это зеленый провод. С той стороны потом посмотрим. Затем... Включаем второе положение. Вот это у нас будет зажигание. Первое или второе определяется при пуске стартера. значит Проворачиваем ключ дальше в сторону стартера. И если на котором потух, еще не включился стартер, но сигнал потух, это зажигание 2. Ignition 2 по схеме. На котором не гаснет вот до самого стартера при стартере, это ignition 1. А стартер у нас получается на оставшемся проводе. Вот он появляется сигнал именно при запуске стартера. Так, Снимаем разъем замка зажигания. Он достаточно тугой, потому что хороший надежный контакт должен быть. Вот и вот к этому разъему мы будем цепляться. Значит, желтый здесь аксессуары, белый стартер, оранжевый Ignition 2 и синий Ignition 1, черный и красный это постоянный плюс для того, чтобы у нас модуль был съемным сам модуль мы разместим сейчас где-нибудь закрепим на металлическую поверхность, а сюда сделаем разъем дополнительный, который будет сниматься либо ставиться в замок, если вы хотите вернуть замок зажигания, либо втыкаться сюда для этого я подготовил специальный разъемчик, вот такой, и мы его сейчас припаяем с этой стороны для того, чтобы у нас был разъем вот так итак Смотрим по схеме. Желтый стартер, белый ignition 1, коричневый ignition 2, синий аксессуары, Ну, красный, черный, как, как всегда, плюс-минус на батарею. Вот эти четыре провода. Обрезаем их, чтобы они были не сильно длинные. Так. Так. Так. так. Привет там. Красный провод у нас будет тоже на разъеме, а черный будет идти на кузов в любом месте, где есть металлическая поверхность, связанная с корпусом автомобиля. Так, зачищаем кончики для того, чтобы их припаять. Берем разъем. Разъем ставится так, то получается стартер, аксессуары, Ignition 2, Ignition 1 и вот эти два питания. Два питания между собой замыкать не будем, возьмем один из проводов, так как по толщине они одинаковые, долго думать не обязательно, можно взять любой, примерно будет одинаково. Я взял жало потолще, у этого паяльника сменная из жала, для того чтобы прогрев был более быстрым. Залуживаем провода, подготавливаем их для быстрого припаивания, Итак, стартер у нас желтый, получается по разъему он идет вот сюда. Припаиваем, прогреваем хорошо, чтобы контакт был надежным. Так, разбираемся с этими проводами. Вот этот провод у нас будет на активацию кнопки и дистанционного запуска. Этот провод у нас будет закрывать дверь после дистанционного запуска. На нем будет появляться минус. Коричневый провод у нас здесь идет контроль запуска установки двигателя и на нем появляется минус. Ну Но... ладно, с ним подумаем попозже. Попробуем без него. Так, значит белый провод футбрейк это педаль тормоза на ней есть разъем сейчас мы до него доберемся и черный провод идет на паркинг брейк паркинг брейк у нас э, ручной тормоз но так как у нас автомат паркинг брейк мы ну, мало кто использует не обязательно поэтому этот провод можно посадить на массу если у вас механика то вообще не рекомендую кнопку ставить. Это. У вас машина может куда-нибудь иногда сорваться и уехать без вас. В данном случае сажаем место ручного тормоза на массу. <связи> Значит, массу находим. Масса у нас здесь есть. Вот здесь. Вот здесь. То есть как вам удобно и вот здесь. И где удобно. Я думаю, чтоб не видно было, я посажу все-таки сюда. Обрежем его. Покороче. Так. Теперь подключаем разъемчик. Вот так. Подключаем кнопочку. Нажимаем два раза. Включается зажигание. Включается. Все есть. Так, здесь чипованный ключ, насколько я понял. Мы один ключ оставим здесь. Так, и того. Для того, чтобы нам сейчас проверить, нам нужно сымитировать педаль тормоза. <coughs> педаль тормоза у нас подает на стоп сигналы плюс при нажатии. Мы сейчас подадим плюс, как будто нажали педаль тормоза, и нажмем на кнопочку. У нас все успешно стартовало. При желании заглушить то делаем то же самое, как в обратном порядке. Так стоп-сигнал у нас находится на педали тормоза, есть разъем. Он в неудобном месте находится, и поэтому я предлагаю подключить его в пороге. Тем более, что активацию дистанционного запуска мы тоже будем делать через порог. Здесь в этой косе есть все сигналы, которые нам потребуются. Так. Сигналы. Нам нужны стоп-сигнал и центральный замок. Центральный замок в корейских автомобилях чаще всего белый и серый вот примерно вот такие провода но их нужно проверить потому что не всегда проверить их можно подключив контрольку лампочку прокалываем провод например серый и пробуем закрыть и открыть автомобиль правильно на закрытии серый на открытии должен быть белый так. Да. Вот белый неправильно. Так, значит, будем искать другой. А, зеленый. Так. Значит, на открытие у нас идет зеленый провод. Итак, мы протащили провода сюда для того, чтобы подключить тормозу для запуска и к дверям к силовым цепям центрального замка силовые цепи центрального замка это зеленый провод на открытие если от открыть дверь вот подается сигнал и на стоп сигнал стоп сигнал у нас в этой машине белый вот при нажатии на педаль тормоза подается сигнальчик на них и зацепимся. Так. По схеме красный у нас на центральный замок. А футбрейк у нас белый. Цепляем красный. Цепляем белый. На стоп-сигнал. Белый на белый. И все это изолируем. Так. Наводим культур-мультур. Примерно как заводской. И пробуем. Все супер, все работает. Так, теперь пробуем дистанционно. Ключ надо там держать еще раз угу, почитал так сейчас посмотрим будет он закрывать или не будет закрывать Закрывает. то есть автоматика у нас закрывает штатная автоматика закрывает двери после запуска двигателя так что вот эти провода нам цеплять не нужно если у вас штатная автоматика не закрывает двери то тогда вот этот провод нужно будет зацепить на цепь управления минусовую центральным замком, которую можно найти в автомобиле и туда посадить в нашем автомобиле это не нужно так, так как нам эти провода не понадобились, их маскируем и подвязываем. Все остальное можно уложить и увязать. Так. так, Для того, чтобы нам снять замок, нужен ключ обязательно, его проворачиваем в первое положение АЦЦ, нажимаем, здесь вот шпинек такой есть, и вынимаем замок. Так, для того, чтобы у нас э, работал штатный брелок, нам нужно отсоединить присутствие ключа. Вот здесь у нас идет три цепи. Первая цепь это лампочка, вторая цепь, ну, вернее, первая цепь, наверное, это все-таки катушка э, присутствия ключа. Второй лампочка и один, одна пара проводов, вот она идет, зеленый и красный провод, это присутствие ключа нам нужно для того чтобы Это цепь организована для того чтобы не забыть ключ внутри машины и она дезактивирует штатный брелок при присутствии ключа для того чтобы она нам не мешала производить дистанционный запуск надо нарушить схему немножко обрезаем один проводок и... При этом у нас получается штатный прилог уже будет работать. Так, изолируем то что обрезали, чтобы у нас не соединялось и не мешалось друг другу, вот так, и замок мы подвяжем где-то здесь. Например, вот так. И так подвязываем, чтобы ничего не болталось. И обрезаем то, что торчит. Так, закрепляем модуль так, чтобы он не мешал. И собираем все обратно. если вылетели, их нужно поставить на место, иначе у нас обшивочка будет. Не забываем затягивать болты. Вставляем все разъемы, чтобы у нас не получилось, что-то перестало работать. И защелкиваем все на свои места. Итак, друзья, как вы видели, установить кнопку старт-стоп можно очень легко и быстро. Скоро мы будем ставить три в 1, тоже на простую машину. И вы убедитесь, что это тоже проще, чем на Chevrolet или какую-нибудь такую машину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписка абсолютно бесплатная и ни к чему вас не обязывает. Всем удачи!